Мне, например, по-прежнему жутко нравится, как она грязно ругается, оскорбляя кого-то у себя в блогах. Так очаровательно, как Ольга Шари, этого не делает никто. Так что засуньте свой языковой закон в жопу. Да всем насрать, шлюха ты пропагандистская. И взрыв, ёбни его бутылкой, возьми эту бутылку водки и дай-ка ему хорошо по голове. Вот бутылочка водочки, хлебчик, и я вам говорю, если они начнут еще пиздить друг друга в эфире, это будет вот. Вот у вас с рейтингами прямой плоховато, а если начнут друг друга